Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – ожидания. Мы всегда чего-то ждем. Ждем людей, ждем встречи с кем-то, ждем на остановке транспортное средство, ждем начала рабочего дня, кто-то конца рабочего дня. Ждем прибытия, убытия, ждем смерти, ждем жизни, ждем счастья, ждем зарплаты, ждем приобретения, ждем потери. Вся наша жизнь – сплошное ожидание. Вы, возможно, даже сейчас ждете конца этого ролика. Вы всегда что-то ждете, лишь потому, что вы нетерпеливы и неразумны. Мудрость заключается в том, чтобы ничего не ждать, ибо все пришло. Зачем вам ждать то, что уже есть? Если вы ждете, то вы не имеете. Если вы ждете счастья, его нет. Если вы ждете автобуса, он не прибыл. Если ждете любви, она не пришла, не настила вас. Если ждете смерти, значит еще жива. Так вот, само ожидание, по сути, это ошибочное состояние, которое приводит вас к пустоте внутри, к вечному чаянию и желанию того, чего вряд ли достигнете, потому что допускаете само ожидание. Не ждите. Наслаждайтесь той жизнью, которая, по сути, у вас уже есть, теми вещами или их отсутствием, которые у вас уже есть, теми людьми, которые уже есть. Не ждите ничего, как только ждать перестанете – прибудет, как только считать перестанете – добавят; как только думать забудете – получите сто раз больше того, что имеете. Не ждите, не просите, не требуйте, живите своей жизнью, наблюдайте, наслаждайтесь, иногда терпите, запасайтесь терпением, но делайте все, чтобы ваш внутренний механизм никогда не замирал в ожидании чтобы ваша душа жила каждый день каждое мгновение тем что оно уже есть у вас то есть я не предлагаю вам жить вчерашним либо завтрашним днем истина в том что нужно жить прямо сейчас думать лишь только об этом моменте не заглядывать за ширину будущего не загибать горизонты не смотреть что там никогда не оборачиваться назад иначе можно ошибиться Потому что сзади, все, что было сзади, уже прошло и уже не ваше. Это всего лишь воспоминания. Не ждите, живите, не ожидайте, наслаждайтесь. Не пытайтесь узнать то, что пойдет само собой. Если узнаете, вы все поломаете. Ожидание – это отсутствие покоя. И ожидание – это отсутствие мудрости.